команды расскажу немного о себе я начала свою так сказать деятельность в компании tlc сразу же без всяких сомнений я поверила в то что это замечательный продукт потому что я услышала чудесные истории авилия авиля станкевича моего спонсора который сегодня вот празднует день рождения своей жены, попросил меня выступить вместо него. Благодарю его за то, что он пригласил меня в эту компанию, за то, что рассказал свою историю. И его история действительно очень замечательная. У него были большие проблемы с, со здоровьем, с весом. Я знала этого человека еще до этой компании, до его так сказать, публикации о компании TLC. И поэтому, конечно, его история меня очень коснулась. И у меня были же подобные проблемы со здоровьем в последнее время. Хотя я с детства, так сказать, росла в семье, которая очень ценила здоровье, ценила, так сказать, свое, так сказать, состояние своего тела, скажем так. Вся моя семья очень потянутая была, спортивная, и, и мама, и папа, никто не страдали лишним весом, все очень старались много двигаться, старались правильно питаться, и в моей семье тоже, ну, в смысле, я выросла, так сказать, на правильных, принципе, принципах, и благодарна моим родителям, что они мне и в спорт отдали с детства, и заложили во мне вот эти правильные понятия, что правильно питаться, нужно быть активным, нужно думать о своем здоровье, что здоровье – это дар, и нужно правильно этим даром распорядиться. Но тем не менее, вот за годами сказать, я становилась менее подвижной, менее активной и набрала лишний вес. И, конечно же, искала способы избавиться от этого веса. И я пробовала разные продукты, разные БАДы, использовала разные, так сказать, предложения на рынке, и даже, можно так сказать, добивалась результатов по различным диетам, по различным каким-то БАДам, снижала свой вес, но мой вес снова возвращался назад, потому что что-то не хватало, да, вот в этих БАДах, чего-то не хватало. Так сказать, может быть, моей активности, моего, так сказать, состояния, здоровья было недостаточно для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. И когда я начала пить продукцию компании Total Life Change, так называется наша компания, это американская компания, я начала пить кофе кофе Делгада, меня... Это... также чай Детокса и капсулы Энерджи. Вот они у меня сейчас в таком варианте. Я видела, что мой организм просто настолько благодарно откликнулся, я потеряла сразу же 2,5 килограмма, я очень заметила, что у меня объемы начали уходить. И я поняла, что это просто суперпродукция. Я сразу же откликнулась на предложение Авеля Станкевича, что надо подключаться, делиться этой продукцией, работать с этой продукцией. И я подключилась как партнер. Очень этому благодарна, что я сразу же начала, то есть без всяких раздумий. Я начала делиться этой продукцией с моими друзьями, с моими соседями, с моими родными. Эту продукцию стали принимать, ну, по крайней мере, мое ближайшее окружение. Те люди, которые слышали от меня о результатах, многие, так сказать, тоже сразу же. То есть я счастливый человек, меня люди слушают и верят в то, что я говорю поэтому я очень быстро сделала и бинар в компании, и G5 в первый же месяц сделала, и в следующий месяц я делала G5. То есть много людей стало пробовать эту продукцию, и у всех людей был шикарный результат. То есть у всех людей уходили те проблемы, которые они имели на, на тот момент. Уходила диарея уходил запор, снижался сахар, уходила боль в области желудка. Один из наших партнеров, Люба Самонова, она страдала желчекаменной болезнью, ее готовили к операции, и она, так сказать, просто страдала и говорила, что мне делать, как мне быть, я не хочу на операцию. И она, по вере, начала тоже пить чай и... Конечно же, не сразу у нее произошло, так сказать, практически вот облегчение ее полностью состояния, сейчас она не страдает никакой болью, ни, ни другими, так сказать, диспептическими расстройствами, и даже больше того, она три месяца была на больничном, и сейчас она вышла на свою тяжелую физическую работу, она может работать. Это чудо произошло благодаря продукции компании Total Life Change. Также чудесные результаты получали мои партнеры из Израиля. Принимая женскую добавку, уходили все расстройства в области гормональной сферы, то есть гормональный фон улучшался. Самочувствие возвращалось в норму, уходили приливы, жар, уходило беспокойство, нервозность у, пар... у моего партнера из Израиля. У мамы друг... у другого партнера уходило беспокойство, тревожность, мнительность, просто вот улучшалось состояние эмоциональное. Uh, вот я просто вот, uh, захотела сегодня с вами поделиться массой, uh, массой результатов, которые вот я получила uh, среди своих партнеров. Также вот, конечно же, я сама за вот эти uh, месяцы употребления продукции внешне изменилась. Uh, я считаю, что даже внутренне изменилось. Uh, у меня появился прекрасный сон. Uh, у меня uh, Повысилось, повысился тонус, энергии просто вот хватает не только в течение дня могу работать, но и даже вот по ночам у нас бывают ночные смены. Вчера мы с нашими дорогими спонсорами выходили в ночной зум, и я не чувствовала ни слабости, ни, ни какого-то желания пойти спать. То есть было очень такое хорошее так сказать, энергетическое состояние. И также хочу сказать, что вся наша продукция абсолютно натуральная. Вот то, что меня сразу же привлекло, это отсутствие каких-либо консервантов, каких-то химических добавок, того, чего меня могло насторожить. То есть полностью натуральный продукт конечно же, он вызывает просто вот бурю эмоций и оваций, потому что он действительно работает на пользу, на здоровье. Он не, не нарушает наше здоровье. Не, вот как бывает, знаете, таблетки вот мы пьем, принимаем медицинские какие-то препараты, что-то у нас лечится, да, но зато что-то другое начинает страдать. Там желудок начинает страдать, да, того, что в него попадает эта химия. Здесь же идет восстановление на всех, так сказать, уровнях нашего организма, начиная от желудочно-кишечного тракта до, так сказать, состояния даже ясности нашего мышления, нашего мозга. То есть я считаю, что идет очистка сосудов, очистка наших клеток даже, поэтому. Я просто вот настолько вдохновлена этой продукцией и настолько вдохновлена общим, общим планом, так сказать, маркетинговым планом да, этой компании, которая делится, щедро делится со своими партнерами за то, что они делают, за то, что они рассказывают, за то, что они вдохновляют других людей попробовать эту продукцию. Я считаю, что это вот просто открытые двери благословения для многих людей. Независимо от национальности, независимо от языка, мы все соединяемся вместе. Особенно меня вдохновляет это наше утреннее кофе, которое заряжает на целый день. Вот я пью с вами это кофе и Желаю, чтобы каждый из вас попробовал этот кофе Делгада. Я просто после этого кофе теперь не хочется пить обычное кофе, хотя я любитель вообще кофе и разбираюсь в марках и сортах кофе. Но вот кофе Делгада меня очень впечатлило. Я с, ну, также латина, очень прекрасный состав у этих кофе. Это не просто кофе. Это, во-первых, кофе, которое насыщено другими полезными ингредиентами. То есть в каждом из кофе присутствует гриб Риши, в латине есть кардицепс, есть еще добавки. добавки, забыла, как называется... Волокна, которые способствуют наполнению кишечника и пролонгированию чувства сытости. То есть для людей, которые страдают таким обжорством, да, то есть, есть желание постоянно есть. Вот это кофе оно очень выручает. То есть нет желания как-то быстро бежать в холодильнику, что-то перекусить. А кофе способствует повышению нашего энергетического э, потенциала да, в течение 7 часов и а также способствует э, похудению. Так, на, даже написано на упаковке, что оно помогает похудению. В принципе, каждый из продуктов компании Total Life Change а, работает на похудение. Даже вот, <с> удивительно, что зубная паста, если мы будем использовать зубную пасту компании Total Life Change, она также способствует похудению. А, и, и вообще такой обширный список продукции в этой компании, что а, можно просто вот пробовать, пробовать разные, а, разные продукты. Вот я, например, очень довольна Ясоти Инстант с лимоном, да, это с CBD, с, с, с дополнением да, в этом есть конопля очищенная и приготовленная особым образом, лишенная психотропных воздействий да, на организм. Но, тем не менее, эта конопля так сказать, помогает восстановлению нарушенных нервных окончаний в организме, восстановлению многих функций, организма. Очень способствует сну такой чай. И утром просыпаешься бодрый, сильный и с желанием желанием творить. Вот. Также вот я сейчас еще пока получила, но не начала принимать вот продукт ФИТ, называется. Он содержит такое количество овощей, которое... Невозможно человеку съесть, даже если он будет с утра до вечера есть овощи на завтрак, на обед и на ужин. То есть это уникальный тоже состав, который поможет нам насытиться балластными веществами, насытиться витаминами, насытиться теми веществами, которые помогут нам правильно себя чувствовать в течение дня. То есть, Желудок скажет спасибо нам за вот этот продукт, я так понимаю. Вот. Также я попробовала, уже начала, вернее, пью уже в течение долгого времени так, с английским названием тычу. но значит, это переводится как, как я брала. Вот упаковочка. Так, это у нас пере, переход на русский язык, как, как назвать, подскажите. Очень, очень сильная формула, которая поможет нам восстановиться так сказать, в тех сферах, которые пострадали в течение жизни от разных стрессов, от разных заболеваний от приема лекарств, наполнит организм витаминами, даст силу нашим волосам, нашим ногтям, кожа улучшит свое состояние. Всем рекомендую вот этот, этот бар. Ну и, конечно, невозможно рукоплескать вот этому напитку я его называю, называю напитком, это нутробуст, жидкое золото или жидкое топливо нашего организма. Вы знаете, когда я его пью, я просто себя чувствую на, ну, на, не знаю, на 12, на 13 лет, на 14 лет. То есть это такой мощный э, напиток, который даст э, нашему организму все, в чем он нуждается. Здесь 148 полезных ингредиентов. 72 минерала, 10 витаминов, 18 нутриентов, 23 аминокислоты и еще добавленные лекарственные травы. То есть это, скажем так, это такая смесь всего полезного, что невозможно, так сказать, купить за такие деньги, которые стоит этот напиток. То есть если мы будем покупать все эти витамины, минералы, а нутриенты, так, аминокислоты по отдельности, то получится намного больше. То есть это большая экономия средств, выпуск вот такого комплексного препарата. Да. И просто считаю, что это нутробуз должен быть у каждого в доме, тем более в течение нашего долгого, холодного, зимнего периода. Он поможет... Пережите этот период, этот период стресса для организма максимально, так сказать, хорошо, не заболев, не страдая, так сказать, от различных холодовых стрессов, аффекций и так далее. Всем рекомендую принимать утробуст обязательно и вообще даже всей семье. То Есть есть у компании даже семейные наборы, то есть можно купить прямо на семью, принимать и так сказать, экономить лекарства, экономить на продуктах питания, потому что вот мой холодильник прямо освободился от многих продуктов после того, как я стала принимать продукцию компании Total Life Change. Вот. Это такая маленькая предыстория о том, как я влилась в эту компанию, что я увидела, что я услышала. Хочу сказать также, что я заработала уже более 2000 долларов за 4 месяца. Это можно так сказать вот, особо и не вкладывая свое время, потому что я директор своей собственной компании, и мой, ну, мой собственный бизнес занимает у меня очень много времени, то есть просто вот немного <смех> участвую в этом бизнесе, потому что мое сердце очень лежит к этому бизнесу, потому тому, чтобы делиться с людьми, как выходить из своих состояний проблем со здоровьем, с, с энергией, со сном и так далее. Поэтому я пришла в эту компанию, очень хочу здесь, так сказать, добиться хороших результатов и верю, что и я получу эти результаты, и все эти люди, с кем я буду делиться, они тоже получат свои результаты. И здесь есть возможность заработать, здесь есть возможность состояться как, как специалисту, то есть изучать так сказать, различные Возможности для того, чтобы общаться с людьми, становиться человеком свободно общающим, свободно, так сказать, выступающим, то есть спикером стать сильным, стать психологом, потому что для того, чтобы общаться с людьми, нужно уметь с ними и разговаривать, и уметь выстраивать беседу, поддерживать беседу, отвечать на различные возражения, то есть Здесь команда сильных людей, которые уже этим владеют, этими инструментами. Они обязательно с вами поделятся. То есть это компания для роста, для роста любого человека и молодого, и в среднем возрасте, и пожилом. Здесь есть люди, которые 80 лет стали директорами, стали людьми, которые повели за собой целые команды. Поэтому ни для кого здесь нет... Так сказать, запрета любой человек может войти в эту компанию и состояться и, так, и привести свой организм в порядок и наладить свой финансовый так сказать, поток в жизни да? и сделать то что он о чем он мечтал что о чем он думал да, в своей жизни Поэтому вот, хочу предложить еще сейчас выступить моим партнерам, рассказать свои истории. Коротко, давайте по несколько минуток поделимся каждый э, своими достижениями в области здоровья, в области финансов. Пожалуйста, рассказывайте любые истории. Я думаю, это все будет очень интересно услышать сегодня. Поднимайте руки. Я жду лес рук сейчас и будем слушать вашу историю. Алла Шибана. давайте расскажите свою историю. Здравствуйте. Доброе утро всем. Меня зовут Алла, мне 46 лет. Я из Молдавии, сейчас живу в Испании. Я в компании недавно я пью чай, я суть оригинал, у меня за полтора месяца минус 6 килограмм 600 грамм, минус 4 сантиметра в объемах. Это для меня очень хороший результат, так как я на гормонах с детства, у меня гипотереоз тяжелой формы. я пробовала много, разные капсулы, диеты, таблетки, БАДы, чай для похудения, мне не удавалось такой результат. У меня улучшился сон, я бодро себя чувствую, просто нет слов. Муж у меня за две недели сбросил 4 килограмма, знакомая за 10 дней сбросила 2 килограмма и тоже улучшился сон. Я всем рекомендую. Я благодарю Ольгу Сребная за приглашение в компанию. Спасибо всем. Спасибо, Алла. Чудесный результат. Спасибо, что вы с нами, что вы поделились результатом. Сергей Попков, пожалуйста. Чудесный сюжет. Всем доброе утро, друзья. Меня зовут Сергей Попов, мне 36 лет. Я живу в Украине, и вот уже полтора года я применяю продукцию, пользуюсь продукцией компании Total Life Changes. Вот один, одним из основных продуктов это вот такой чай-детокс. В первую же неделю от приема чая я вот почувствовал, что мой организм начинает очищаться, и мне стало лучше спать. Я почувствовал, что у меня больше энергии появилось. И подключив спорт, при использовании чая, я вот убрал за месяц очень серьезную проблему, которая у меня была в области живота. У меня, в принципе, лишнего веса не было. а Вот в области живота, сейчас покажу, вот у меня был ну, такой маленький животик, который мне сложно было убрать. И благодаря вот продукции, то мне поспособствовала она, то есть, что я быстрее избавился от этого э, такого неприятного, короче, места. Мы всей семьей применяем, пользуемся продукцией. Также одни, один из моих любимых продуктов Energy – это витамино минеральный вот комплекс. Здесь 30 капсул таких, которые каждый день употребляю, и также еще я пользуюсь детокс-чаем, а я сати вот с канабидиолом, с лимоном, с добавкой лимона. Очень вкусно, я его пью вечером, на ночь, в общем. Поэтому всем рекомендую, классный еще и бизнес, потому что первый месяц сотрудничества с компанией я заработал 800 долларов, а... За, за все время, вот, на протяжении вот, э, полтора месяца, которых я сотрудничаю, я уже заработал более 20 тысяч долларов. И э, мне очень нравится быть свободным человеком и строить бизнес по всему миру. Благодарю за слово. Присоединяйтесь к нашему сообществу. Спасибо, Сергей, у тебя шикарный результат, просто по финансам это такой действительно серьезный результат, которым надо делиться активно, всем рассказывать и привлекать людей в этот бизнес. Ждем следующий, следующего спикера, кто, кто поделится своим результатом. Здесь присутствует вот Яна Новоселецкая, Яночка, прекрасный результат, были серьезные проблемы со здоровьем. И как она справилась с этими проблемами. Ян, поделишься? Да, доброе утро. Я можно без камеры, потому да, что пожалуйста. не дома. Нету возможности. Хорошо. Значит, в компании я будем так говорить 9, 10, 11 11 месяцев, да, но ну, ноябрь будет год, как я в компании. И я пришла, в принципе, на бизнес в компанию, потому что во многих компаниях уже пробовала БАДы и, как говорится, что-то помогало, что-то не помогало. И здесь, ну, не налегала на БАДы, не налегала на продукцию, просто ее использовала. И первые четыре месяца у меня вообще не было никакого результата. Я ну, думаю, как обычно, что-то где-то поможет, но мы же внутри не видим. И на пятый месяц поехали, как говорят, я. Имела проблему с щитовидной железой, сидела на гормонах 8 лет, и на сегодняшний день я ушла от гормона вообще благодаря компании Total Life Change. Что у меня было до момента приема продукта? У меня были сердечные постоянно проблемы, ритмия, сердце постоянно выскакивало, я могла среди ночи проснуться, и у меня, как говорится, сердце сейчас выпрыгнет давление постоянно скакало, ну, то есть проблемы с сердцем, щитовидная железа давала проблемы с сердцем. Щитовидная железа, она дает всегда на какой-то орган, да, и у людей возникают проблемы. Вот у меня было это на сердце. И на пятый месяц я пила эутирок 100, то есть это моя норма была, каждые три месяца сдавала анализы, и вот как раз пришло время сдавать, сдала анализы, и эндокринолог говорит, можно спустить... Она, можно спустить норму по, э, она, по как его называют Господи, я уже забыла по гормонам да по гормонам да я уже mm -hmm. норму по гормонам и получается, мы спустили на 75, на следующий месяц мы спустили на 50, потом на 25 и 25 пополам. То есть на июль месяц я ушла полностью от гормонов. Я перестала их полностью принимать, и организм, получается, восстановился. С чем восстановился? Восстановился с чаем я сути, восстановился с нутробудцем, восстановился чагу я пила, э, гану я пила, э, капельки рыджуф я пила. Ой, э... И как бы много-много продуктов я принимала, и видно, что-то оно дало свое в комплексе. То есть у тех людей, у которых есть щитовидная железа, да, и проблема. Надо вначале сдать анализы перед приемом продукта, потом уже надо будет принимать продукт, только правильно принимать, и я думаю, что через полгода организм очистится и начнется уже движение в вашем организме совсем в другую сторону, и вы себя лучше будете чувствовать. При этом я сидела на снотворном, я не могла засыпать до 3-4 часов утра я смотрела в потолок как это обычно по приему чая я уже начала спать в 11, вырубать меня, и всем 7 утра без будильника я уже вставала. То есть чай тоже дает для организма отдых, да, и я высыпалась, у меня была энергия. Не так, как с утра встаешь, что еле-еле сползаешь с постели и думаешь, господи, скорее бы лечь опять спать, чтобы выспаться. А тут наоборот целый день энергия, и ты наслаждаешься жизнью. Ну вот как-то так. Так что я принимайте можно, продукт. Да. Можно я вопрос тебе задам? Скажи, да. пожалуйста, вот некоторые люди говорят, что ну, это дорого, да, то есть даже имея, так сказать, серьезный букет болезни, они не решаются начать принимать... Хотя вот как бы ты оценила ценность того, что ты получила, вот, свое здоровье, свое самочувствие, свои возможности дальше работать? Да? Вот как, как бы ты этим людям ответила бы, посоветовала? Ну, смотрите, во-первых, я бы посчитала, сколько я тратила на аптеку. Да, вот сколько во тратила на аптеку? Да, ну, я скажу, что... Гормоны, сердечные капли. То есть, сколько ну, где тебя... то где-то в месяц выходило 2-2,5 тысячи гривен, потому что каждый раз бегая по врачам, каждый врач назначает свои какие-то э, лекарства новые, да, ты начинаешь пробовать, они твоему организму не подходят, ты опять идешь к врачу, говоришь, мне это не подходит, мне от этого плохо, и опять назначается что-то новое, то есть э, на момент получения результата ты тратишь ну, до 5 тысяч гривен, да, это, это минимум, что может быть. А максимум я не знаю, может быть и больше, потому что каждый, каждый продукт в аптеке тоже стоит свою стоимость. Но он не лечит, он, он просто дает э, какой-то момент симптома убраться. То есть он mm -hmm. убирает симптом, да, и все. И дальше, если его больше применяешь, он начинает нарушать. Mm -hmm. Ну, это я так считаю, потому что по своему организму. Здесь же, допустим, взять пакет чая на месяц, да, он много функций дает, очищает сон и как бы силы тебе приносит. ну, я бы лучше взяла продукт чай, да, пропила бы, очистила организм от тех таблеток, которые я принимала, да, и вот, в принципе, выгоднее посчитать продукт, тем более так, как компания дает возможность и акции 1 плюс один и разные промоушены, скидки, и программы G5, то есть я бы просчитала бы аптеку, да, и просчитала возможность в компании, и, конечно, бы на данный момент уже зная это все, я бы выбрала компанию. И таблетки я уже забыла, что это такое. То есть ты вот как человек прошедший уже, так сказать, и традиционную медицину, да, использование медикаментов, и вот, скажем так, использование трав – это нетрадиционная медицина, то есть использование бадов. Ты сейчас можешь смело сказать, что здесь лучший результат и меньше денег. Да? В принципе, да. По, по сравнению с тем, что я ходила в аптеку и сколько я здесь потратила, да, то есть и получила результат, реальный получила результат, плюс по весу еще это очень большое значение. Когда Ой. вы сидите на гормонах, вы поправляетесь. Я mm -hmm. села на гормоны, я весила 50 килограмм. Когда я начала пить гормоны, уйдя с гормонов, я опять вернулась в 50 килограмм. При этом я набрала 70 килограмм, 20 килограмм у меня было плюсом по гормонам. Uh -huh. То Это есть гормоны? за, Это да, за вот этот период 9-месячный приема продуктов в компании у меня ушло 20 килограмм. Они постепенно уходили, потому что первые 4 месяца вообще результата никакого не было, а потом начали уходить, уходить, уходить. Даже вот вчера э, шли с ребенком вечером с магазина, и девочка соседнего подъезда, Яна, говорит, я тебя вообще узнать не могу, ты все похудеешь и худеешь, что ты делаешь, я сама говорю, я сама в шоке, говорю, хочешь, говорю, давай вечером созвонимся, я тебе расскажу, что я делаю, ребенок не даст соврать, рядом стоит. То есть, как бы, человек видит меня, говорит, видит то, что происходит, какая я была и какая есть, и вот даже ребята в компании, которые знают меня, да мы лично встречаемся на всех мероприятиях, я не пропускаю ничего, они все говорят все худею и худее ну реально я сам по себе вижу я уже штаны поменяла на два размера меньше то есть если М -м -м. у меня был э, 50 да то сейчас я ношу 46 уже 48 -й. супер супер Что... в общем э, просто это возвращение к э, твоему так сказать, здоровью, возвращение к, э, к той фигуре которая у тебя должна быть вообще да, вот так, ну, да я поставить. вернулась будем так говорить к рождению второго ребенка то есть 50 да. Да, килограмм я забеременела, да, потом я пошла на гормоны и вот я опять вернулась к тому, что произошло вот со мной с этими гормонами, потому что организм постоянно ест, ест, ест, ест, ест. Сейчас да. нету такого тяги к еде. Ты позавтракал, да, там, пообедал, поужинал, нормальный рацион, ничего себе не запрещаю. Я наоборот стала больше есть сладкого, тортиков. но иногда уже не хочется этого, а иногда хочется. То есть организм сам требует, хочу, не хочу. Вот и все. Да, да, да, да. Это точно. То есть меняются еще вкусовые привычки, вкусовые пристрастия начинаешь очищать свой организм и пить то, те так сказать, жизненно важные составляющие нашего организма, которые есть вот в этих бадах. То есть действительно мы иногда чего-то хотим, чего сами не знаем, и начинаем себя просто вот заедать и наполнять себя каким-то мусорным продуктом, а вот с помощью этих БАДов уходит вот этот бессмысленный жор, бессмысленное кидание в себя всего подряд и восстановление организма за счет правильных ингредиентов, за счет того, в чем действительно организм нуждается. Вот. Спасибо, Яночка, тебе за то, что ты поделилась. Это очень сильная свидетельство, история Пусть больше людей услышат о тебе. Надеюсь, что сегодняшний эфир будет услышан многими людьми. Пожалуйста, обращайтесь к тем людям, которые вас пригласили. Также вы можете просто написать в Фейсбуке, если вы найдете в Фейсбуке, людей, которые сегодня выступали. Пожалуйста, обращайтесь. Мы с радостью с вами поделимся возможностью подключиться к нашей компании. Мы сейчас уже будем заканчивать эфир. Если... а Еще есть Екатерина, которая хочет поделиться результатом. Катенька, доброе утро. Пожалуйста, расскажи свой результат. Доброе утро. Спасибо. Ну, если есть пару минут, я быстро. Это... Меня зовут Екатерина. Я из Мариуполя. Компания пришла в декабре, на продукты пришла. У меня были, конечно, проблемы не такие серьезные, как у Яны. Гормонов, слава Богу, не было. Но все равно у меня были мигрени, изжога была у меня, плохой сон. Ну, это тоже не очень приятно, сами понимаете. И я начала принимать заварного, чай, да, заварного чая вот с этого. Вот он как выглядит. Я с и сразу почувствовала результат. У меня улучшился метаболизм, улучшилось настроение, энергия появилась. То есть продукт работает замечательно. Позже я добавила наши жидкие поливитамины для клеточного питания. Все уже говорили о них, но все равно я, конечно, в восторге от них, потому что они замечательные. И результат хороший получается. Энергия принимала, получала энергии много. Позже я пила... Появился инстант у меня э, растворимый чай. Я его нам пила только один раз и быстро засыпала. И спала хорошо. Сон был такой очень крепкий это... Кофе Дельгада. Ну, у нас все замечательно, конечно. Но, но кофе прелесть, потому что оно, оно тоже нам помогает строить. Что еще я хочу сказать? Я еще потеряла 5 килограмм, избавилась от них. и так что... Ну, в общем, так. Ну, я еще хочу сказать, что мне 68 лет, но я аптечными препаратами не пользуюсь, что я очень этому довольна и всем советую пользоваться лучше натуральными чаями, травами, на травах нашими. Ознакомливайтесь, применяйте, пробуйте и будете вы счастливы. Всего доброго. Катенька, прекрасно выглядишь, совсем не на свой возраст. У тебя прекрасный и кожа и волосы и вообще все твое душевное, так сказать, состояние, оно на на 20 лет никак не на... Твое. Спасибо, спасибо. Это тоже спасибо, спасибо за твой результат. У нас есть еще возможность поделиться с вами, как можно заработать с помощью нашей продукции, с помощью маркетинг-плана. У нас есть прекрасные инструменты, такие как G5, как веселые пятницы, будет черная пятница, будут различные, так сказать, и бонусы в компании есть за участие в различных мероприятиях. Поэтому мы вас всех приглашаем сегодня подключиться к нам, обратитесь, пожалуйста, к тем, кто вас так сказать, пригласил на это мероприятие или если вы видите нас в эфире, напишите в комментариях, что вы хотели бы познакомиться с нашей продукцией или хотите работать вместе с нами, хотите стать партнером. Мы вас с радостью примем в нашу команду, будем вас учить, обучать, будем рассказывать как можно... Вот я заработала за первую неделю уже сразу 300 долларов, это, это возможно сразу зарабатывать хорошие деньги, поэтому давайте будем учиться, учиться и деньги зарабатывать, и делиться таким прекрасным продуктом со, со многими людьми. Мы будем заканчивать уже этот эфир и перейдем в следующую комнату, где наши спонсоры, наши так сказать. Лидеры будут делиться с вами инструментами для заработка. Обращайтесь, пожалуйста, еще раз говорю, к тем, кто вас пригласил, и мы всем вам дадим ссылочку, вы с нами познакомитесь, поучаствуйте с нами, и будем с вами работать. Спасибо за то, что были сегодня на Утреннем Кофе. Желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы сегодня у всех было прекрасное настроение, прекрасное самочувствие. Спасибо всем, кто делает нашу жизнь прекрасной. Спасибо и компании Total Life Change. А также будем благодарны Богу, потому что это именно Он создал травы на этой земле. Это Он взрастил все, в чем мы нуждаемся. И вот это все используется компанией Total Life Change. И основателями этой компании являются верующие люди. Это очень важно отметить. Так что приходите, мы рады и будем друг с другом делиться благословениями. Спасибо за всем за участие, всего доброго. До спасибо, свидания. Юлия, спасибо, всего доброго всем. Спасибо за эфир, замечательно, благодарю.